И всем привет, дорогие друзья, с вами Данила Мастер, я продолжаю проходить Майнкрафт Версии 1.9.4 И сейчас я планирую здесь построить небольшую фермочку Огород, так скажем, потому что мне нужна еда И еды у меня вообще почти что нету, кроме как мясо вот жирное Свинина добыл я ее. Давайте будем равнять территорию потихоньку так, звуки нужно потише сделать. Что-то у меня звуки громко стоят. А, так, блоки. Вообще убрать тут, тут все, так. И погода, вот так вот, 50. Давайте поставим. А вот еще вот это вот так вот. Это вот так вот. Игроки, ладно, все. Делаем небольшую фермочку, ребята. В принципе, ресурсов у меня хватает пока что. Дом есть, хоть какой-то. Нужна ферма, чтобы еда была. Это будет очень долго, ребята. Скорее всего, это буду мотать, конечно же. Землю, это как я тут сажаю. Сажаю землю. Точнее равняю землей. Вот. Это я, пожалуй, беру тыквы, потому что тут их, в принципе. Они тут не нужны даже, так выйти. И можно их убрать вот так вот. Все. Вот наши блоки. Хотя, в принципе, я так подумал, это тут нет смысла никакого, потому что я и так все сделаю сейчас быстро очень. И начнем уже фермочку строить нашу. Я, пожалуй, беру вот так вот. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. Кстати, ребята, я играл на версии 1.4.7 и мы там создали свой мир охраненный. Как только мы пройдем Minecraft 1.4.7, я сниму обзор э, того мира, где мы играли. Он получился очень большой мир полностью там получился целый замок какой-то огромный построили мы с друзьями и я сниму обзор на этот мир как пройдем этот мир короче полностью ну пока что играем здесь так это что земля земля хорошо все думаю это пока что хватит ребята потом в будущем конечно же я тут разровняю и дальше еще до конца туда выровняю все но это пока что хватит мне так, я что-то голоден, смотрю. Что я голоден-то? Давайте похаваем вот так вот. В принципе, я уже не голоден. Так, у меня звук опять громкий какой-то. А, погода, блоки, дружелюбные существа, голос, речь. Наверное, голос речи это, да? Наверное. Так, что мне нужно, ребята? Мне нужно, короче, выложить все эти вещи, блоки всякие. Дерево не сюда мы кладем, по-моему, да? А, камень, камень, камень, камень сюда. Ну, и это я... Так, тут что у нас? Тут у нас железо тут. Так, вот у нас камень сюда кладется весь, да? Давайте переложим туда его. Так, хорошо. Хорошо. Это сюда. Красители всякие сюда. Семена сюда. Сюда, сюда, сюда. Так, что будем делать, ребята? Мы будем делать огород. Как я уже говорил в этой серии, нам нужен огород. Блин, где я уже запутался, ребята? В сундуках, в этих всяких. Где у меня железо все? А, во, у меня сундук целый. Алмазики, тут железо, уголь. Хорошо, ребята, берем железка наша. Делаем мотыгу железную. Что там посеять огород наш. И нужно еще одно ведро взять где-то. Где оно? Есть ведро, у меня нет. Да, есть ведро. Хорошо, ведро есть. Теперь нужно... Мотыга тоже была, оказывается. Серьезно? Серьезно, ребят. Ну ладно, в принципе, я забыл то, что у меня была мотыга. А, теперь мне нужно что? Ведро, мотыга. Ну и в принципе, наверное, и все. И семена, кстати, еще забыл. Вот да, семена нужны. Посадим мы, пожалуй, семена пшеницы. Ну и, наверное, тыкву начнем сажать. Или как? Давайте тыкву возьмем, посадим, Чё? И Еще семена возьмем. Так, как раз надо посадить еще потом. Потому что у меня вообще еды нету, ребята. Так, ну что, надо водичку набрать, сначала сходить. Хорошо. Водичку набрали, так. И сейчас я, наверное, как-то вот примерно вот здесь вот я вылью ведро воды, да. И вокруг вот так вот я спахаю землю. Потому что вода, к моему, имеет свойство на три блока распространяться. Здесь тоже три у нас есть. Все, вокруг она распространится сейчас вода эта. Можно посеять уже пшеницу здесь. Вот и все, в принципе, огород наш уже маленький готов. Да. Посеяли мы огородик такой небольшой, так скажем. Потому что большой пока что я сделать не могу. Хотя, в принципе, можно еще сделать одну такую, но. Надо опять выравнивать территорию, ребята, потому что территория у меня, видите, Рельеф вообще какой-то убогий попался. Дом построил я. Нормально, а вот территорию надо равнять. Так, надо поспать лишь. Кстати, у меня уже смотрю уровень большой поднялся. 26 уровень у меня уже поднялся, ребята. Надо бы уже э, коров делать и уже полки ставить, и чаровальный столик ставить, чтобы зачаровывать. Так, что то я заблудился. Так, у меня земля еще есть или нет? У меня земля еще есть. Ну давайте туда территорию равнять. В принципе, я тогда ускоря ускорять не буду, потому что мне, ребят, ленчество ускорять. Потому что серии давно и так не было. К Майнкрафту. Потому что я играл на 1.4.7 с друзьями просто. И снимать было не очень охота. Поэтому вот так вот. Ускорять я ничего не буду. Потому что мне надо... Вспомнить, как это делается. Ну, видосы снимать, как это вообще. Я делал раньше, а то что -то уже неделю не снимал видосы. Какой-то бред сказал, ну ладно, в принципе, играем. Так, так, так, так, так. Ну, в принципе, тут еще надо где-то вот так вот выровнять, наверное, до вон тех гора. Не горы, а этих земли той. Это будет очень долго, ребята. Ну, минут пять точно это будет делаться. А там дальше увидим. Всю землю я сюда тут сюда разнесу, которая тут есть у меня в сундуках. Земля она вообще даже не нужна по сути кроме как равнять территорию поэтому вот так вот и вон внизу надо заделать будет тундальчика хорошо ну и можно уже кстати сделать вторую такую штуку почти что уже хватает места скоро будет хватать и мы наверное, сделаем думаю можно начать ребята так сколько здесь так ведро нужно воды набрать Хорошо. И можно уже как раз продолжить. Так, сколько тут надо? То есть раз, два, три. И вот сюда вот надо брать воду. Тут смотрю, она вообще не дошла даже вода. Ну и ладно, бог с ней туда. И еще вокруг. Вот и все, ребята. Вот такое у нас э, поле пшеницы такое небольшое получилось. И теперь я хотел бы тыкву посадить. Но думаю, тыкву сажать не буду уже в этой части. Надо что-то еще придумать, ребят. Чем заняться можно в Майнкрафте? Надо крышу достроить будет. Но строить я уже не хочу. Что надо сходить в шахту, наверное, ребят. Да. Сходим мы в шахту за ресурсами, потому что Но у меня еще время есть, в принципе, и я не хочу все это время уделять на территорию огорода. Поэтому давайте сходим в шахту. Так, что мне нужно, в принципе? Нужно кирку взять. Так, что-то я вообще теряюсь, ребята, в этих сундуках. Потому что я не заходил на этот мир уже очень давно. Так, вот у меня тут все кирки всякие. Тут у меня будут, да? Так, берем, значит, меч один. Делаем. Ой, не меч, меч у меня есть. Я говорю только, что это. Два... Две кирки делаем, короче. Два кирки. <смех> делаем две кирки так. Раз, два. Все. Теперь идем. В принципе, надо выложить, на вещи все эти. Которые я тут. Так. Береза, вот это всякая гранит. Хрениль всякий. Смена всякие сюда. Давайте пойдем уже в шахту за ресурсами, ребята. Все-таки ресурсов очень мало у меня добыто. Два стака железа не так уж это много. Поэтому будем добывать еще ресурсы. <coughs> Надо еще добыть где-то стаков... Ну, не знаю, 5 железа будет. Чтобы уже точно хватило, ребята, на весь... Как сказать-то? на весь мир Майнкрафта этого И то не факт что его хватит Копать будем как вот сейчас будем копать 3 на 3 короче Ну я имею в виду сейчас вот так вот сделаем вот, 3 блока 3 И вот здесь я пойду вот так вот ребят Наверное да я просто люблю так делать, такие проходы делать небольшие. И копать просто вперед. Вот уже редстоунчик добили. Ну, редстоун... Его всегда... И так много бывает, ребята, редстоун этого, поэтому... Особо его много не нужно даже, и редстоун этого добывать. Но я добуду тут ради уровня, ребята. Ради уровня. О, как он хорошо светится. Лава! Смотрите, лава. Да, это пиздец. <смех> опа, опа, опа, опа. Вс, я сгорел кольцо Нет, выживи, выживи. Я должен жить, ребята. Не, ну я так выживу, ребята, но я просто могу сгореть еще. Шанс еще есть, я смогу сгореть сгореть. Я потушился, короче. Отлично, вс. Идем обратно. Лава это плохо, ребята. Лаву надо как-то убирать все будет как-то потом в будущем. Эндерменш следит. Что, что, внизу, что ли, эндерменчик? Где-то здесь. О, железка, когда буду железку эту. Потому что железо нужно, как я уже говорил. Тут я пропустил просто в прошлый раз железо. Надо добыть его. Но мы шли туда, в ту сторону, ребят, поэтому сейчас вернемся сюда. В принципе, уже шахты мотать нет смысла, ребята, потому что Что потому что? Потому что я тут уже все сделал, как бы. Я сделал туннель. Такой вот проход вниз, как бы, все, уже нет нет смысла перематывать ничего. Шахты, точно же. Если, я как копаю, я можно было перемотать еще как-то там, то здесь нет смысла же перематывать ничего. Так, и надо факела было бы сделать, но я что-то как обычно забыл про факела про эти, но у меня, в принципе, доски есть с собой, и палки тоже есть с собой, поэтому я сделаю факела, и тут можно ставить факела, ребята, что, чтобы было светлее и вам, и мне, и всем, кто смотрит это видео. Так, давайте добудем этот стончик, правда, я тут уже опять лаву открыл, но я заделаю ее уже. Так, берем, и давай, давай, давай, и все отлично добудем этот растончик. И закрываем лаву эту. И идем дальше копать. Что-то растончика я много добыл, ребята. 45 уже нормально. И я хотел перейти на версию Майнкрафта 1.10.2, что ли, вышла какая-то. Но я боюсь, что у меня мир крашится, ребята. Вот в чем боюсь я. Есть ли смысл, смысл переходить на эту версию, ребята? Не знаю, есть смысл или нет смысл переходить на эту версию на новую. Наверное, перейду, ребята, все-таки. Наверное, перейду. Да, перейду. Поэтому сейчас буду уже на версии 1.10.2. Если нет, то значит нет. Значит, будем на 1.9.4 играть. Значит, да. Берем, ставим факела. Здесь. И копаем дальше. Ну, сколько копать будем еще? Давайте минут, минут пять покопаем еще где Потом уже, наверное, будем заканчивать. В принципе, в этой серии, в принципе, ничего нового не будет, наверное, да. Ну, огород построил я. Небольшой такой. Надо будет еще сделать ферму тростника. И ферму тыкв. Ну, и, в принципе, наверное, еще потом, когда появится уже арбуз. Что там у нас еще есть? В 1,94. Так, картошка, морковь. Свекла, есть какая-то там. Опа, лава. Лава это плохо очень. Плохо, ребята, лава. Лава у меня просто это бешипает последнее время, да? Да блин, где это? Видно, что лава так уж не закрывалась. Меня бомбит уже. Все, я поджегся чуть, -чуть почти что. Фух, повезло, ребята, вот реально повезло. Я мог просто сгореть и все сейчас. Давайте сейчас прокопаем вперед чуть. Здесь у нас есть растончик, когда будем еще. И копать сверху, на нет не смысла уже, потому что видите, там лава. Тут можно еще копать, да? Так, вот видите, лава так наверху льется. Надо ее закрыть как-то будет. Ну, потом. Ну, ладно, в принципе, копаем дальше. О, тут вот тоже лава, походу, у нас. Да. Проблемка, ребят, проблемка. И тут лава, смотрю. Откуда она берет, эта лава? Может, смысл есть как-то наверх, собраться чуть наверху, посмотреть там что-нибудь там. Вот, видите, тут. Ну, redstone в принципе меня не нужен, уже золото нашли. Алмазиков бы найти, ребята. Алмазики. Вещь такая, которая нужна всегда. Вот, бронь хочу сделать себе из алмазов. Сейчас прокопаемся здесь. Вот, железка. Тут уже повыше, смотрю, ресурсы пошли. Чем выше, тем больше ресурсов, смотрю, попадается. Спустился я как-то очень-очень низко, ребята, да. Ну ладно, в принципе. Так, тут у нас лава была где-то. ладно, надо ее закрыть как-то лаву будет. Так, стоп, стоп, стоп, я что-то потерял. Так, вот она лава здесь, течет, да. И что, я пропустил, посмотри, походу, ее... Вот она лава. А откуда она течет? Сверху, что ли, куда-то? Сверху, да, походу, откуда-то течет она. Не пойму никак, откуда. Еще выше, что ли, надо подниматься. Еще выше. А где она течет? Вот, там что-то видел я. Лазурит, что ли, видел? А, уголь. Это уголь был. Кстати, хорошее место, ребята. Тут можно походить посмотреть ресурс еще сюда бы залить ведро воды такое хорошее и сделать себе этого как там его называются обсидиана чтобы потом построить портал в ад давайте добудем железка это надеюсь тут нет монстров никаких О, там ну за залить... и тугля сколько много смотрите это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо, в принципе. Так, сейчас я вот так сделаю. Тут все закрою. И можно будет добывать уже. Железка это... Так, все, отлично, ребята, добыли мне мы железо, еще одно бываем железо. Так, и потом уголь добуду, в принципе, на этом закончу, скорее всего. Потому что серия такая не очень долгая будет. Ну, она как бы может быть и долгая будет, но она не очень будет насыщенная у меня, потому что я тут немного чего сделал, в принципе, построил огород этот и в шахту сходил, в принципе. Больше, в принципе, ничего не сделал я такого важного в этой серии. Если будет очень много лайков, ребят, то я буду выпускать серии чаще. Я смотрю, Майнкрафт мало кто смотрит в основном. Только Вормик смотрит в основном. Поэтому вот так вот. Ставьте больше лайков, и будет серия выходить чаще. Норматив можете видеть сверху. Так, так, так, давай, давай, давай, уголечек. Добывайся, вот лазурить тоже добудем. Блин, падает вниз, все капец. Там надо заделать. Дорогие друзья, вот в принципе добыл 2 стака угля, даже больше тут 2 стака и 12 угля, 24 железа, 6 золотых руды 2 стака редстоуна, ну в принципе этого точно хватит мне, ребята, потому что уже больше мне ресурсы пока что не нужны Ну и в принципе, этом мы закончим на этом серию, ребята, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребята, и всем пока Надо только выйти, потом как-то будет Заблудился я тут походу.